Выросла, я так и знал. На моем счету э, прописки счет... Блин, я хотел сейчас на украинском, блин, записать. Придется, мне, наверное, перезаписывать. <смут> Ладно. Прописки счет. У меня сейчас вот столько. -то. Давайте сейчас немножко расскажу, что это значит и сколько мы сможем на этом заработать. Э, сейчас у нас по статистике...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 А это значит, что он скоро вырастет, поэтому готовьтесь к деньгам, карманам, берите, покупайте. Я вроде бы название вам показал. Назову сейчас LEMON TEST HOLDINGS. Это компания акции, сейчас она выросла, я ее, конечно, сейчас не буду продавать. Можно сейчас купить новую акцию, только давайте так. Так, там что у нас, комиссия, 1 доллар. Доступно для покупки активов. Актив. Так, ладно, давайте посмотрим всю статистику. Она упадает. Так, ладно, это. Лемен э, компания. Акция по названию Лемен. Айбут Lemon. Кратце написано Лемен. Специально, чтобы было легче. Так, она сейчас упала. Ладно. Откроется на завтра 16.30. Не успели сегодня. Так, давай выберем.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 так, странно, компании-то падают, растут. Ладно, смотрим, значит, эм, наверное, дешевые. Нет? И да, точнее, моя акция самая дешевая. Есть другие акции, некоторые попадали. То есть, можно их закупить. Самые дорогие тысяч долларов некоторую акцию павил было бы 5 долларов, я бы купил немножко заработал или же это, это такой себе ладно, мне интересно сейчас на счету у меня почти 1 долларов, я вложил тоже 11 долларов, то есть я немножко отобил, остается 8 копеек там просто комиссия даже 8% пишет мне, как будто сейчас я в минусе окей давайте так узнаем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 Она реально стабильно растет за 5 лет, за 3 месяца тоже такая так, стабильная Падает, растет, пада растет. То есть зарабатываем копейки или по стабильности через 5 лет продаем. Это как избережение, чем акции. Там всякое такое. А, где же лучше? Напиши в комментариях. Если ты знаешь. М -м -м -м. Так, ладно, акции давайте посмотрим. Ну пока мы все не купил акции ни одной, поэтому.. Амазон давай посмотрим. Помню еще Теслу. Один человек купил. А, амазон сейчас упал, сейчас растет. Вот если бы я купил бы сегодня, да, там, то копейки где-то заработал бы 1% больше. 57 долларов, если купил за 3000. 57 долларов. 50 долларов. Зато там ко всем комиссия хай долларов. 50 долларов, если вы 3000 долларов уложите. И вы каждый день можете зарабатывать по 50$, долларов, если будет такая статистика. Сейчас война, поэтому она такая будет. Поэтому берем, наверное, деньги и вкладываемся. Я тоже должен быть в курсе, надо подумать. За 5 лет просто Amazon упала прямо сейчас. Я не успел ее купить, она выросла, растет уже. Как-то уже поздновато, да? 6 месяцев, 3 месяца. Один месяц То есть не тот период Ладно, ладь işte посмотрим Она тоже такая классная Тесла Так, я не пойму Давай посмотрим все угу. Растет сейчас Ну, она падает То есть сейчас, наверное э... Он точно сейчас там в Минус вот, значит, меня смотрим, потому что вы получаете больше. Сейчас, блин, сейчас телеграм зайти, сейчас можно посмотреть, что он делает. Кстати, у нас тоже есть телеграм. Напомните в комментариях. Я обещаю, что уже буду скидывать и Facebook, и Instagram, и Telegram. Ну и там личное сообщение пишите. Три сети, где вас не забанят. Инстаграм, там доступ есть для всех телеграм.